Девочки, всем привет! Сегодня готовим мой самый-самый любимый пирог со сливами Я его так обожаю, что жду просто лето, каждый год, чтобы готовить именно этот пирог И скупаю всю сливу в ближайших супермаркетах Он, правда, очень вкусный и очень простой Нам понадобится слива, мука, сахар, сливочное масло, корица, разрыхлитель, немного коричневого сахара Если коричневого нет, можно заменить на белый, и яйца Здесь сразу отмечу, что масло должно быть размягченное, то есть комнатной температуры Поэтому достайте его из холодильника заранее И пока готовим все остальные продукты, пусть масло оттает Итак, сначала мы займемся сливой Берем сливу, хорошенько ее моем, вытираем с помощью бумажных полотенец И разрезаем на половинки, вынимаем косточки Слива бывает разных сортов, лучше взять ту, которая покислее, и ту, из которой хорошо достаются косточки. У меня в этот раз слива была какая-то странная, косточки из нее оставались трудом, честно сказать, но ну, поэтому получилось как получилось. Но это все равно не проблема, так что слива у нас будет запекаться в духовке и не будет заметно, что она немножко пострадала в тот момент, когда я косточки из нее вынимала. Теперь берем сливочное масло, складываем его в чашу миксера, насыпаем сахар и взбиваем все это дело ну, примерно секунд 40-60, ну то есть совсем немножко. Дальше начинаем добавлять яйца. Выключаем миксер, поднимаем его, разбиваем яйца и снова включаем миксер. И теперь вот это все дело мы взбиваем долго, на максимальной скорости, примерно минуты 4-5, до тех пор, пока масса у нас не посветлеет и не увеличится в объеме. Также обратите внимание на то, что яйца лучше всего добавлять по очереди, то есть разбили одно яйцо, немножко взбили масло с сахаром и с яйцом, затем только затем разбили второе яйцо. И это делается для того, чтобы масло не расслоилось. Когда это все взбили, насыпаем муку вместе с разрыхлителем и вымешиваем наше тесто. И здесь уже можно обойтись без миксера и использовать обычный ручной венчик, столовую ложку или лопатку. Тесто получается густое и вот такое вот мягкое, красивое, желтое, как на шарлотку. Теперь берем форму для запекания, застилаем ее бумагой. Вы можете не застилать, но я привыкла, мне так больше... Нравится, мне так удобнее доставать пирог из формы, даже и с силиконовой Выкладываем в форму наше тесто и разравниваем ложкой Затем сверху на тесто выкладываем сливу Сливу выкладываем по всей поверхности пирога, очень плотно друг к другу, но на тесто не давим То есть не вдавливаем сливу в тесто, а просто кладем сверху и все вот посмотрите, как она лежит у меня на видео Кстати, она немножко да, пострадала в тот момент, когда я вынимала из нее косточки Но это не страшно, как я уже говорила Посыпаем нашу сливу сахаром У меня коричневый, лучше взять коричневый, но если у вас его нет, подойдет обычный белый И корицей Можно посыпать по очереди, можно смешать сахар с корицей и посыпать этой смесью Делайте так, как вам удобно Убираем в духовку Пирог выпекается при температуре 180 градусов примерно 45 минут. Точное время зависит от размера формы и от вашей духовки. Посмотрите, какая красота! Приятного вам аппетита!